Продолжим осмотр объекта, где продолжили работу монтажники компании Alter Air. Это коттедж площадью 272 метра квадратных, который находится в поселке Вита Почтовая, коттеджный городок Green Hills. Система теплого пола занимает площадь 200 квадратных метров и является комфортным источником тепла в доме. Эта система в комфортном режиме компенсирует тепловые потери дома до минус 7 градусов по Цельсию на улице. В доме были проведены работы по системе отопления, водоснабжения, канализации и водоочистки. Основным источником тепла в доме является конденсационный котел немецкого производства Weissmann Vitadens 200W на 26 кВт с походозависимым регулированием. Этот котел отличается высокой эффективностью работы и бесшумностью. Кроме того, только этот производитель дает гарантию на теплообменники в котле на 10 лет. Бренд Weissmann считается одним из лучших в мире, поэтому в его качестве не стоит и сомневаться. В котельной также был установлен распределительный коллектор, гидравлическая стрелка и насосные группы производителя Mabos. Насосные группы укомплектованы запорной арматурой, термометрами, частотными, высокоэффективными насосами Grand Foss Alpha 2N. В котельной для систем водоснабжения были установлены три коллектора, которые были изготовлены специально под нужный диаметр. На каждом коллекторе установлены сервоприводы системы Нептун Bugatti. Ссылки на предыдущее видео об этом объекте вы увидите сейчас сверху экрана. Так называемые доводчиками тепла в доме служат радиаторы. Они выступают в качестве инерционного источника тепла. Таким образом, на протяжении всего года в коттедже будет поддерживаться комфортная температура воздуха, а радиаторы будут поддерживать ее при отрицательных температурах наружного воздуха. Разводка повода была произведена на базе финской бесшовной трубы УПАНОР. Производители дают гарантию на безопасную работу этой трубы на 50 лет, что является эталоном надежности и долговечности. А это три гребенки – холодная вода, горячая вода и рециркуляция. После заливки теплого пола в котельной будет установлена система водоочистки, которая подбиралась согласно анализу воды на входе в дом. Если вам было интересно и полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.